А спонсор сегодняшнего видео — сервис LF Group, пожалуй, лучший сайт для поиска игроков. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа, с вами при Сегодня, 21 июня 2022 года, стартанул Огненный Солнцеворот, который продлится ровно две недели. Во время его празднования можно ходить на Ахуна, можно летать по Азероту, почитать костры почтения им проявить можно. Также можно тушить костры противоположной фракции. И за это получать уникальную валюту. Эту уникальную валюту можно потратить на приобретение различных предметов. Были введены три новые игрушки. Рассмотрим, какие. Открываю интерфейс, открываю вкладку «Коллекция». Пишем «Солнцеворот в поиск». И нам отображаются абсолютно все игрушки, которые доступны во время этого праздника. Три новые игрушки добавлены. Это «Палочки за 50 цветков». Это стельки за сотню и летняя сковородка за 150. Да, конечно, есть и другие игрушки. Да, они у меня не куплены, потому что долгое время праздниками я не занимался, так как качивы были эти сделаны еще очень и очень давно. Но пришло время восполнить упущенное. Время реально нафармить эти игрушечки. Поэтому летаем по Азероту, ходим на ахуны ежедневно, делаем дейлики, делаем всю активность. Замечательные две недели предстоят, я чувствую. 21 июня начинается праздник, 5 июля он заканчивается Удачи вам с Махуна, Махуна! Быть может вам нужна коса с него Коса имеет редкий дроп, поэтому повезет сильнейшим Всех вам благ, счастья, здоровья Берегите ноги, мойте руки Не забывайте о ссылочках в описании До скорого!